Переходим к следующему вопросу нашего с вами вебинара. Это организация деятельности учащихся в учебном проекте. Так, сейчас секундочку. Значит, мы с вами поговорим о том, как организовать работу детей и как ее можно будет потом отследить. Значит, виды проектных работ. Мы с вами можем различить проекты, на, разбить проекты на следующие виды. Это индивидуальная проектная работа, групповая и творческие проектные мастерские. Вот коротко сейчас о каждом из этих видов мы с вами поговорим. Значит, организация индивидуальной проектной работы. Ну, для учителя она, можно так сказать, более удобна, потому что... Удобно определиться с целью, да, выбрать тему проекта, учитывая индивидуальные особенности ребенка, его, индивидуальные, ну, его уровень владения той темой, которую он в учебный проект выбирает. То есть в данном случае вы можете увидеть следующие преимущества индивидуальной проектной работы. Это полный разносторонний опыт проектной деятельности на всех этапах работы, развивается личная инициатива, ответственность, настойчивость, активность ребенка. Тема проекта может быть выбрана с учетом его интересов. Ход и работы и результат зависят только от одного автора проекта. И итоговая оценка, естественно, это индивидуальная оценка ребенка, которая показывает все, что он научился делать в ходе работы над проектом, что он узнал, что он, какие умения и навыки у него развиваются в работе над проектом. Есть недостатки некоторые у индивидуальной, групповой, у индивидуальной проектной работы. Это отсутствие опыта группового сотрудничества, да, то есть он ни с кем не сотрудничает, делает индивидуально всю работу. Нет возможности обогатиться опытом других, видеть более эффективные стратегии работы. Ну и работа вся ложится на плечи одного, единственного участника этого, этой проектной работы. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, в чем у нас с вами преимущество групповой проектной работы. Так, куда я? Перешла, по-моему, да? Ага. Не поняла, Мара. Стоп. Нет, я не ту эту, кажется. Не в том. Извините, сейчас, секундочку. Значит, что у нас. У нее, естественно, есть тоже свои преимущества и свои недостатки. Так, сейчас секундочку. ладно, сейчас подойти. Нет. Сейчас. Итак, при организации групповой работы мы с вами тоже видим свои преимущества и свои недостатки. Преимущества, на мой взгляд, это формирование навыков сотрудничества. Все темы проекта глубоко, все, вернее, стороны проекта и в теме проекта глубоко прорабатываются. Позволяет групповая работа распределить обязанности, то есть у каждого своя зона ответственности у детей. Совместная работа также дает возможность для того, чтобы повысил статус ребенок, у которого, может быть, есть какие-то проблемы в изучении той или иной темы. То есть у каждого есть у ученика свои слабые и сильные стороны. Это у нас с вами в групповой работе прослеживается. Но также можно, если есть такая необходимость, сплотить коллектив, ту группу, которая в проекте участвует. Недостатки у нас с вами в следующем. Всегда найдутся дети, которые... Ну, так скажем, могут в ходе проекта получить хорошую оценку за счет работы тех учеников, которые всегда ответственно относятся к тем задачам, которые перед ними ставят. Следующая трудность, можно сказать, больше даже для учителя, это организовать и координировать такую работу. То есть если работа индивидуальная, здесь все понятно, то с групповой работой нужно суметь увидеть, как какой ученик, какой вклад внес в общее дело. Что касается организации групповой работы, здесь вам необходимо сформировать группы. Причем группы формируются, может быть, сформированы следующим образом, либо по выбору педагога, по желанию учащихся, по набору лидеров, по определенному признаку, который вам необходим для того, чтобы эту работу выполнить, ну и случайным образом. Но необходимым условием для каждой группы можно назвать следующее. Это участие в группе а, таких детей, у которых... То, то есть тот, который продумывает, придумывает идеи, эрудит, который очень много знает, критик, тот, который сомневается, перепроверяет. Ну и в группе обязательно должны быть лидеры и исполнители. А, что касается длительности проекта, Лучше, конечно, если это будут не долгосрочные проекты, потому что э, в зависимости от того, какого возраста у нас с вами дети, и вообще у детей очень тяжело долго поддерживать мотивацию на, долж, на должном уровне. То есть в данном случае мы с вами... Так, преимущества и недостатки я уже проговорила. Ой, так, стоп, стоп, стоп, не поняла. Нет, не то, что не в ту сторону пошла, я не ту презентацию, извините, загрузила, я подгружу другую потом. Значит, еще один из видов проектных, проектной деятельности – это творческие проектные мастерские. А, небольшие коллективы, состоящие обязательно из педагога-предметника, который будет наставником или руководителем в данной мастерской, и учеников. А, в данном случае это могут быть раз, разновозрастные группы, которые выполняют различные проекты в одной определенной предметной области. Ну, Далее я прописала здесь, ну, как часто эти группы могут работать, да, какие занятия могут проводиться, ну и в чем здесь, какие работы могут быть в творческих мастерских. То есть здесь интересная общая творческая работа, способствует благоприятному психологическому климату, дает возможность наладить сотрудничество из разновозрастных детей и позволяет наладить связи вне класса. Какие инструменты нам с вами могут помочь? В организации работы детей. В организации работы детей мы с вами можем использовать следующие средства. Это план работы над проектом. Он может быть как общим, так и индивидуальные планы работы, сформулированные и сформированные на основе общего плана работы. Для каждого ребенка отдельно и для группы в целом. Это могут быть дневники работы группы, в которых а, можно отследить и учителю и ученикам вклад каждого ребенка в, общую, а, в создание общего проектного продукта. А это могут быть, а, это вернее должны быть и критерии совместной работы с критерией проектного продукта потому что это два инструмента, которые позволяют увидеть насколько тот продукт, который создается детьми соответствует требованиям которые к нему предъявляются. Еще один из инструментов ⁇ это рефлексия или самоанализ. То есть когда человек, вернее, участник проекта может проанализировать на каждом этапе, все ли он правильно делает, то есть достиг ли он цели, проанализировать, что ему удалось, что не удалось. На каждом из этапов, посмотрите, могут быть свои вопросы, свои начала предложений, так скажем, которые ребенок может продолжить, работая в том или ином, на том или ином этапе проекта. Следующее. Значит, одним из важных моментов в организации работы над проектом мы с вами можем выделить такой момент, как представляют результат своей работы. Здесь возникает несколько проблем, вы их видите на слайде. Для преодоления этих проблем, естественно, необходимо проработать вместе с детьми, ну, во-первых, те требования, которые предъявляются к презентации или к защите проекта, возможно провести предзащиту. Чтобы с волнением, уже знал, в каких временных рамках он должен выступить. Здесь же необходимо в группе определить того человека, да, того ребенка, который будет представлять реклам... свой продукт проектной деятельности, либо это будет общая презентация, то есть где будет выступать не один, а несколько детей, расскажет о том, как они создавали этот продукт на разных этапах. То есть в данном случае вы сами можете помочь детям определиться, какая роль кому из детей подойдет больше. Более подробно об учебных проектах вы можете почитать в статье, что такое учебный проект. То есть это электронный ресурс, ссылочка в презентации здесь есть. Ну, в общем, у меня все. От трендичала. Правда, презентация. Если есть вопросы, напишите их в чате. Уважаемые коллеги, еще пару минут вашего внимания. Как я говорила, последнее выступление Сливкиной Ирины Алексеевны я коротко озвучу. Тема ее выступления – это обзор статей о проектной деятельности. Вы можете скачать из ресурсов и эту презентацию, и еще есть там архив, с расширением ЗИП, да, где Ирина Алексеевна сделала для вас подбор литературы о проектной деятельности. Конкретно о методе проектов вы можете почитать. Вот следующие представленные на слайде статьи. И... О планировании вам предлагают еще ряд статей. Если вы презентацию скачаете, все эти статьи будут у вас со ссылками. Вы сможете пройти и почитать. О делении на группы, о формирующем оценивании и о таком виде деятельности, как рефлексия, очень важном. На каждом этапе, как проектной деятельности и вообще учебной деятельности. О формировании универсальных учебных действий. Ну и мы желаем вам успеха в этом нелегком деле. В завершении нашего вебинара я хотела бы, я хотела бы вам сказать пару слов о домашнем задании. Сейчас одну минуточку. Угу. Итак. По традиции в конце нашего каждого вебинара мы вам предлагаем небольшое домашнее задание. Как и сегодня, значит, вы сможете скачать эту презентацию и по ссылочке пройти на небольшую анкету, которую вы заполните о методе проектов. На заполнение анкеты мы вам даем времени, как обычно, около недели. То есть следующие следующую среду мы закончим прием ответов. Вот. Если ваши коллеги по каким-либо причинам не смогли сегодня посетить вебинар, запись вебинара мы будем размещать на сайте Уринвики на странице форума. Там же мы разместим ресурсы, которые мы сегодня использовали во время вебинара и ссылочку на анкету домашнего задания. Если у вас... Остались какие-то вопросы, коллеги, пожалуйста, можете задать. Если в настоящий момент вопросов нет, но они возникнут позже, вы всегда можете нам написать, мы с удовольствием на ваши вопросы ответим. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!